Что ж, ну а после проделанных нами не очень сложных манипуляций игра стала выглядеть примерно так. Честно, не знаю, поможет ли вам это с повышением FPS или нет, однако я могу сказать, что результат у нас на лицо. Но для того, чтобы сделать такой эффект в кейс, достаточно просто открыть свойства игры и прописать в параметры запуска вот эту вот команду RGB. Честно, не могу вам сказать повысится ли у вас FPS или нет, однако это точно выглядит достаточно забавно. Советую каждому из вас попробовать. Здорово, Меня зовут Владислав. Сейчас я покажу вам рабочие способы повышения FPS в CSGO. Согласитесь, что поднимать FPS так же приятно, как и поднимать скины на хел Store, который сотрудничает с большим количеством стримеров и ютуберов. Залетаем на сайт по ссылке записания Лично я здесь предпочитаю режим CoinFlip. Суть режима очень проста, делайте ставку такую же, которую делает ваш соперник, и забираете выигрыш с вероятностью 50 на 50. Находим ставочку, которую хотите поставить, жмем войти, подбираем скины автоматически и нажимаем вступить. Отбрасываться монетка, и таким образом, буквально за 10 секунд, мы лутаем себе 10 баксов. Выигранные скины можно легко улучшить в режиме апгрейд. Давайте я поставлю вот такой вот калашик, а взамен попробую. Лутать себе вот такой вот, например, юз. Также шанс выпадения скина можно повысить за счет баланса. Давайте повысим шанс с помощью 2 долларов и нажмем кнопочку лучше. В итоге с вероятностью 60% мы лутаем юз себе. На сайте постоянно проводятся розыгрыши для всех желающих поучаствовать. А во вкладке Призня вы вообще можете каждый день лутать призы, выполнив простые три требования. Ну а также, перейдя по моей реферальной ссылке из описания и закрепленного комментария, вы получите 2 бесплатных доллара на свой баланс при первой регистрации. Но даже если вы уже были зарегистрированы на этом сайте, то все равно там же вы сможете найти код на 25 бесплатных центов, его сможет получить абсолютно каждый. Но для того, чтобы ввести код, нужно нажать вот здесь справа сверху на плюсик и ввести его в этой строчке. Как вы можете заметить, на сайте присутствует огромное количество режимов пополнения, среди которых ксго скины, а также криптовалюта. Заходи на хеллстор и поднимай скины. Увидимся на сайте. Перед просмотром сегодняшних способов советую посмотреть мой предыдущий ролик с понижением вара. Там были очень годные способы, а сегодня мы начнем с удаления новостной ленты в игре. Конкретно сейчас этот способ будет не так эффективен, поскольку на данный момент в CSGO идет операция, однако уже 20 февраля она должна закончиться, и вы почувствуете весь прилив FPS от этого способа. Для этого нам нужно скачать файл по ссылке из описания, для удобства можете временно переместить его на рабочий стол. Далее открываем эту папочку и переходим в первый пункт. Вот этот файлик нам нужно будет перекинуть по следующему пути. Открываем любую свободную папку для удобства поиска. Переходим в локальный диск C, на котором у вас установлена Винда папку Windows, далее листаем ниже и находим вкладочку System32. Здесь нам нужно найти папку Drivers и здесь ETC, и сюда-то нам и нужно перекинуть наш файл Hosts, возможно здесь он у вас уже был установлен, и его нужно будет перекинуть с замены. После этого у вас должна полностью удалиться новостная лента в CSGO. После чего возвращаемся обратно и переходим во второй пункт электропитания. Здесь вот этот вот файлик highestperformance.pull нужно просто перекинуть на жесткий диск, ну или SSD, на котором у вас установлена винда. Просто прям в самую первую папку его вот так вот перекинуть пусть вот тут вот он здесь отдыхает, ему тут самое место. Далее возвращаемся обратно и здесь нам нужно запустить файлик import highest performance от имени администратора, это достаточно важно. После запуска у нас открывается вот такая консолька, где нам нужно нажать любую кнопку, желательно не кнопку выключения компьютера. Нажимаем любую кнопку и после этого у нас применяется собственно наш новый режим электропитания. Для того, чтобы его проверить, можем открыть панель управления в поиске и в самой панели управления выбрать пункт электропитания. Здесь мы теперь можем заметить, что у выбран пункт Bitsum Highest performance. После чего мы можем удалить все остальные пункты, также запустив его от имени администратора, чтобы они случайно не поменялись, потому что виндаль любит случайно менять режим электропитания. Я не знаю, если честно, почему. Если мы перейдем в электропитание, то увидим, что у нас останется один, ну вот, ладно, два режима. Но эту максимальную производительность я открывал с помощью PowerShell. После этого рекомендую написать себе где-нибудь напоминалку и время от времени производить следующие действия. Нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R, далее пишем сюда команду temp% темп точнее наоборот процент темп процент и у нас открывается вот такая бабочка с временными файлами где мы берем нажимаем Ctrl а английскую и удаляем просто все файлы нафиг отсюда но если какие-то файлы не удаляются мы просто их пропускаем но в моем случае они не удаляются потому что я сейчас записываю видосы как бы временные файлы от audition они здесь хранят. эти временные файлы соответственно тормозят работу винды я думаю это никому не нужно поэтому мы время от времени должны их оттуда очищать последний на сегодня способ будет максимально индивидуальным так что вам понадобится немного поднапрячься сейчас мы будем для Каждого из вас подбирать оптимальные значения команды мод, -E которая отвечает за многоядерную обработку игры процессором. А как мы знаем, CSGO это процессорная игра. Следовательно, чем лучше мы его настроим, тем больше будет FPS. Суть проста, переходим по ссылке из описания или находим в стиме, если вы не были подписаны до этого, и добавляем карту FPS Benchmark. Далее заходим на карту и сейчас будем делать наши тесты. Как мы знаем, у команды мод -E есть 4 параметра, от минус 1 до 2. Каждый из них нужно затестить, но как это сделать? Зашли на карту. Прописали в консоль матку EMD-1, прошли тест полностью, записали результаты. После обязательно перезаходим на карту, дабы результаты теста были получены в равных условиях. Прописали матку мод 0, прошли тест, записали результаты, перезашли на карту и так по кругу. Далее сравниваем показатели и выбираем наилучшие из них, после чего прописываем команду с наилучшим параметром. И по желанию можем прописать ее в параметры запуска с плюсиком в начале. Поздравляю! Сейчас вы подобрали наилучший показатель этой команды именно для вашего ПК. Обязательно. Жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось Смотрите мои остальные видео на эту тему Прямо из плейлиста Всем пока и удачи